ЭХО БОЛЬШОГО ВЗРЫВА На первый взгляд звучит довольно странно. Разве можно услышать даже отголоски взрыва, который произошел 13,8 миллиардов лет назад? Представь себе, что да, эти сигналы из далекого прошлого улавливают наши теле- и радиоприемники. Да вот он! Его можно услышать в виде шумов, громкоговорителей и видеть, как помехи на экранах телевизоров на тех каналах, где нет никакой программы. А впервые эти сигналы совершенно случайно обнаружили два молодых американских исследователя – Роберт Вильсон и Арно Пензиас в 1965 году. Они пользовались новой аппаратурой и проводили совсем другие исследования, но обнаружили непонятный достаточно назойливый шум, который мешал им в работе. Сначала они подумали, что это помехи, искали их источник, чистили аппаратуру, убирали помет голубей, но ничего не помогало, шум продолжался. Ученые пытались найти объект, от которого исходит этот шум. Но он был повсюду, шел со всех сторон. В конце концов они поняли, что шум исходит не от нашей галактики, а из далекого космоса. А когда они обратились за разъяснениями к специалистам, то стало ясно – сделано новое открытие обнаружены отголоски Большого Взрыва. Более того, оказалось, что это остатки излучения Горячей Вселенной. Излучение – это процесс переноса энергии в пространстве в виде волн. Но если это лучи, то почему невозможно их увидеть, даже с помощью телескопа? В чем тут дело? А дело в том, что в ходе эволюции глаза человека сформировались так, чтобы улавливать именно ту часть спектра, которую излучает наше Солнце. Наши глаза воспринимают лучи только определенной длины. Мы не можем видеть цвета выше фиолетового и ниже красного, а космос наполнен излучением разного вида. Эти невидимые для нас лучи пронизывают все пространство вокруг нас. Ученые обнаружили космические лучи, которые недоступны нашему зрению по обе стороны от спектра видимого излучения. А видимый свет – это лишь часть излучения, причем очень малая его часть. По одну сторону от него располагаются лучи, длина волны которых короче, чем фиолетовая, а по другую длиннее, чем красная. Все космические лучи имеют одинаковую физическую природу. Они представляют собой волны, распространяются по прямой, имеют такую же скорость, что и свет 300 тысяч километров в секунду, и ведут они себя точно так же, например, отражаются и преломляются. Физики назвали всю эту шкалу спектром электромагнитного излучения. А выяснить это удалось благодаря огромной работе ученых, которые смогли разгадать природу таких удивительных явлений, как электричество и магнетизм, поняли взаимосвязь между ними и выяснили, что все волны, исходящие от объектов в космосе, в том числе и видимый свет, представляют собой электромагнитные колебания в пространстве. Интересно, что существование этих волн в космосе было доказано сначала теоретически, когда еще не было приборов для их регистрации. Это осуществил при помощи математических расчетов английский ученый Джеймс Максвелл во второй половине XIX века, а опытным путем их впервые получил немецкий физик Генри Герц, и это положило начало беспроводной связи, к которой мы сегодня так привыкли. В честь этого ученого единицу измерения частоты волны назвали герцем. Несмотря на общую природу космических лучей, они проявляются совсем по-разному. Ученые изучили свойства всех лучей, которые излучают астрономические объекты. Более того, они научились искусственно создавать различные виды бомб и применять их в нашей жизни. В чем же различие между этими видами излучений? А отличаются они только по длине и частоте волн, но именно это и делает их такими разными. Длина волны изменяется в диапазоне от нескольких тысяч километров до одной миллиардной части метра. Эта единица измерения называется нанометр, от латинского нанос, карлик. Длина волны видимого света измеряется в диапазоне от 400 до 700 нанометров. Самые короткие это волны фиолетового цвета, а самая длинная красного. Что собой представляет спектр, мы рассказывали в предыдущем ролике. С коротковолновой стороны от видимого света располагается ультрафиолетовое излучение, за которым следует рентгеновское и гамма-излучение. Ультрафиолетовые лучи вызывают загадку, но это защитная реакция организма. А известно, что они могут вызвать и серьезные ожоги и быть опасными для жизни. Наша планета окутана атмосферой, газовой оболочкой, а в ней есть тонкий воздушный слой, который состоит из особой формы кислорода – озона. Озоновый слой защищает нас от жесткого ультрафиолетового излучения. Сейчас этот слой в опасности, появились озоновые дыры, и это очень серьезная экологическая проблема. Возможно, это связано с выбросами дымящихся труб индустриальных предприятий. Уже подписано международное соглашение Организации Объединенных Наций об уменьшении использования озоноразрушающих веществ. Рентгеновские лучи. Случайно открыл немецкий физик Вильгельм Хрюнген. Он назвал их икс-лучами. X лучами x это латинская буква, в математике этой буквы принято обозначать неизвестную величину. Как оказалось, x излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы, что позволило ученым получить новое сведение о строении вещества. Эти лучи проникают также сквозь мягкие ткани организма и поэтому несомненны в медицинской диагностике. Мы называем это обследование рентгенами. Далее идет гамма-излучение. Гамма-лучи – это волны чрезвычайно малой длиной волны. Гамма-излучение в открытом космосе обладает огромной энергией, очень высокой проникающей способностью. Оно может быть чрезвычайно опасно для живых организмов. Но проходя через атмосферу, радиация в значительной степени ослабляется и не оказывает значительного влияния на человека. Гамма-лучи используются сегодня в онкологии для лечения раковых опухолей. Отправляясь от видимого света в длинноволновую сторону спектра, мы попадаем в диапазон инфракрасного излучения, за которым следует микроволновое и радиоизлучение. Инфракрасное излучение – это область тепловых лучей. Мы можем чувствовать его в виде тепла, исходящего, например, от металлической конфорки, электроплиты или утюга. Но тепло излучают и все тела, температура которых выше абсолютного нуля, а значит и живые существа, и мы с вами. А ночью отдают свое тепло в окружающую среду и различные предметы, которые нагреваются сзади. Благодаря приборам, улавливающим инфракрасное излучение, люди научились видеть в темноте. Приборы ночного видения, тепловизоры, применяются в военном деле, в работе спасателей и охранников. Далее следуют микроволны. Это поддиапазон радиоизлучения с длиной волны от 1 мм до 1 метра. Микроволновое излучение широко используется в разных областях, например, в системах связи, в сотовых телефонах, устройствах Bluetooth и Wi-Fi, микроволновых для разогрева продуктов. Разогрев пищи происходит там по всему объему разогреваемого тела. Далее идут радиоволны от нескольких сантиметров до сотен и даже тысяч километров. Слово "радио" в переводе с латыни означает испускать, облучать, излучать во все стороны. Интересно, что слово "радио" употреблялось чуть более ста лет назад только в фантастических рассказах, а сегодня искусственно созданные радиоволны используются для радиосвязи, радиовещаний, радиолокации, навигации, спутниковой связи, организации беспроводных компьютерных сетей и других бесчисленных приложений. Для регистрации лучей понадобились телескопы разных типов для всех диапазонов космического излучения. А вот как выглядит, например, одна из галактик в разных диапазонах излучения. Благодаря таким наблюдениям, ученые смогли изучить различные свойства объектов, узнать их характеристики и даже открыть многие невидимые космические объекты. С помощью радиотелескопа в диапазоне микроволнового излучения и было обнаружено фоновое реликтовое излучение Вселенной. Слово "реликт" в переводе с латинского означает остат то есть «остаточное излучение Вселенной». И это стало еще одним подтверждением Большого взрыва после открытия расширения Вселенной Эдвином Хаблом. Позже для изучения фонового микроволнового излучения направляли спутники и зонды с аппаратурой на борту. Они смогли измерить температуру реликтового излучения, Оказалось, что она лишь немного выше абсолютного нуля. Кроме того, ученые смогли понять, каким образом из искусство материи формировались галактики во Вселенной. Ну а теперь мы можем отправиться в путешествие к началу Вселенной, захватив с собой, конечно, нашу шкату знаний.